Всем привет! В эфире Универ В студии я, Диана Шилова. Все самые свежие актуальные новости ты увидишь прямо сейчас. Итак, сегодня в выпуске. Инженерный институт КФУ провел защиту дорожной карты развития. Представители Русанфарм обсудили с ректором КФУ возможное сотрудничество. Пройдет тернистый путь. Воспитанники IT-лицея отметили долгожданный выпускной вечер. 28 июня в Инженерном институте КФУ состоялась защита дорожной карты всего инженерного направления, развиваемого в Казанском университете. Как это было, ты узнаешь в следующем сюжете. 28 июня состоялась защита дорожной карты Инженерного института Казанского федерального университета. В начале Ишат Гафуров отметил, что всем институтам необходимо участвовать в госпрограммах и грантах. целесообразность обсуждалась в подаче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 Казанский федеральный университет является перспективной площадкой для реализации новых разработок совместных проектов в любой сфере. Так, 28 июня состоялась встреча с директором Национального научно-исследовательского института общественного здоровья РАМ и представителями компании «Русанфарм». Сфера деятельности компании охватывает области, связанные с разработкой, исследованиями, производством, выводом на рынок широкого спектра лекарственных средств, предназначенных преимущественно для стационарной и специализированной медицинской помощи. Есть отдельные части, очень хорошие, но не хватает этого связывающего звена, и второе, чтобы люди развивали импортзамещение или новая форма лекарства, которая нуждается для работы. Одной из главных целей визита стало подписание соглашения по созданию новой лаборатории на базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Мы говорим о создании совместной лаборатории, да. мониторинг факторов риска общественного здоровья. Она будет ориентирована на исследование геомедицинские, статистические разработки методологии этих исследований, потому что вопросы, связанные с обработкой больших данных, они сегодня, медицинских данных, биомедицинских данных, идут сегодня на стыке вот как раз нескольких специальностей. В дальнейшем же планируется создать целый медицинский центр, но пока не решены ряд вопросов. Лизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз. Исследователи КФУ получили данные об уникальном свойстве растительного фермента фицина, выделяемого из латекса некоторых видов фигового дерева. Как действует фермент и какие положительные результаты можно ждать от эксперимента, узнавала Аурелия Сташкова. Ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ получили данные о редком свойстве растительного фермента фицина, выделяемого из латекса некоторых видов фигового дерева и способного разрушать тофилококовые биопленки, которые образуются на поверхности охран и замедляют их заживление. Результаты исследований были опубликованы в журнале Scientific Reports. Вот предварительные эксперименты на показали, что, они, что действительно фермент так же, как родственное, заживляет. Хорошо раны, Но еще плюс, оказывается, он хорошо разрушает бактериальное обрастание эстафилококков, которые являются одной из причин того, что раны на коже заживают, заживают очень медленно. Ученые использовали фермент фицин при обработке биопленки, образованной клетками эстафилокока, который является одним из основных препятствий заживления ран, замедляя проникновение антибиотиков. Позиционируем его именно для того, чтобы использовать в комбинации с антибиотиками, для того, чтобы повышать их эффект. Значит, если мы будем разрушать вот этот слой биопленки, стафилококковые клетки становятся более доступны для антибиотиков и эффективность их, конечно, повышает. В планах исследователей довести работу до клинической стадии. В настоящее время действие фицина проверяется на модели повреждения кожи у крыс. Аурелия Сташкова, Лев Халиулин, Универньюз. Выпускники it лице отметили одно из самых запоминающих событий в жизни каждого человека. Нашей съемочной группе удалось узнать, чем навсегда запомнится выпускной вечер воспитанникам университета. Самыми важными и интересными подробностями прошедшего торжества вас познакомит Аделя Шамилова. Выпускной – особый момент в жизни каждого ученика, преподавателя и родителя –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 Аделя Шемилова, Ленардо Валитьяров, Универньюз. Это были все новости. На сегодня следите за нами в социальных сетях. До новых встреч!